Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить этот, можно сказать, бесконечный уже э, вор, вот, э, золотое здание. Итак, мы с вами в прошлой серии побывали вот здесь в э, гробнице каких-то там магов огня, что ли, или хз, как это назвать, нашли с вами какой-то э, рычаг, вот, рычаг нашли, Дальончик еще какой-то, вот. И отправляемся дальше исследовать Так, как-нибудь как как бы Я не знаю, как-нибудь бы Забрать эти стрелы Эхэзэ Так, гляди Нет, не получается забрать стрелы Я думал одновременно нажать все кнопки Которые нужно. Так я сейчас О, получил... Бляха! Получилось забрать стрелу, но э, я упал. Я упал и разбился. Давай еще раз. Хер и ТЕР. Ну ладно, мне так нет. А, о, погоди-ка, я смогу забрать Хотя бы одну стрелу у меня получилось забрать Ладно Две стрелы, пускай будет какой-нибудь какой Хоть какой-нибудь я Небольшой запас Вот Так, а здесь я... Ага да Что там мешает-то, Ты чё застрял-то? Вот, так, там двое стоят По-моему, я их не оглушал Вот Там двое стоят Надо как-то мимо них пройти Здесь еще, вроде, когда я заходил, я заметил. О. Вот эту штуку. Огненную стрелу. Окей. Тихо, тихо, тихо. Все, отлично. Здесь я ничего не пропустил. Никаких тут медальонов еще. Окей, так, теперь надо отсюда выйти, я уже забыл, что мы здесь прыгали, короче, здесь можно уже пешком пройтись, без всяких там прыганий Так. В этом месте, я не помню, мы э, все смотрели или нет. Погоди-ка. Так, не выйти. Ага, это главный зал. Здесь. разрушено. Сюда я, по-моему, не ходил или ходил. Кто помнит. Кто помнит, то скажет. Нет, я сюда не ходил, смотри, свиток. Дабы почтить память нашего усопшего отца и короля Ватарака, сына небес, колизей возведен им а, для подданных своей. Будет запечатан на год и один день. Год и один день, нормально. Да будут закрыты врата, и никто не увеселится, покуда небеса и земля дрожат и оплакивают смерть брата своего. Так говорю я, Ва Торан, сын небес. Так, некий Колизей, которым мы, судя по всему, еще не были а, запечатан, получается. Так. А, ну все, ну все, ну все, ну все. Здесь я все прошел, там я вот был, а, вот здесь наверх я заходил, да, здесь я брал маски, хорошо. Здесь что? А, здесь у нас, ага. Все, короче, уходим отсюда. И давайте смотреть, где мы еще не были. Здесь мне вот здесь, в принципе, не про, хотя, хотя погоди, я могу здесь пройти. Я почему-то думал, я здесь не пройду. Или я здесь был уже? А, -а, -а все понятно. Все понятно. Зря только спрыгнул. Вот. Зря только спрыгнул. Продолжаем, короче, продолжаем. Был этот э, звонок. Э, вот. Был звонок на телефон, знаете, когда Вот целыми днями ты сидишь, да И никто Никто не, вот, не звонит, никто не пишет Не звонит И как только сядешь, короче, записывать Да, там серию или что-то еще блеха начинают Презвонить, как ждут, как ждут Вот как ждут Я, короче, тут Теперь запутался Где мы, короче Куда мы, где мы Где выход где, мать его, выход. Вот выход. Окей. А, значит, там нам делать нечего. Там а, проход обратно идет. Так, куда мы еще с вами не ходили? Мы с вами не ходили. Так, погоди, вот здесь. Вон там есть проход, помните, да? И, по-моему, вот не помню, вот здесь вроде. А, или здесь. погоди-ка погоди-ка или здесь так а что здесь за проход -то? я уже забыл мы были в прошлой серии здесь но я забыл где да куда это а все понятно куда это ведет так я боюсь, короче, по этой штуке идти. Давайте вот здесь осмотримся. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я боюсь по этой штуке идти. Я думаю, она развалится. Вот этот мостик маленький, поэтому обошли стороной. Так. Есть такая, есть такое предположение, что вот это нас приведет все равно, ну, там, в обход. В обход, возможно, приведет, но это не точно. Так, хорошо. Снова какие-то тут... Снова какая-то крепость. А, ну здесь понятно. Вход только... Вход только один. Давайте посмотрим. Так, туда кто кашлет. Кто-то. Мать его кашляет Ага. Здесь у нас тоже эти. Получается. Опа. Хорошо. Тоже. Монахи. Маги. Смотри, сколько тут добра. Как всегда, ходов. Ладно, давайте, как шли, так и пойдем. Там уже будем решать. Вот здесь еще ходов целая куча. Еще вниз смотри куда-то. Ужас. Ужас. Давайте, короче, поверху. верху. то это приведет. Жесть. Тихо-тихо-тихо. Так. Он стоит спиной. Ну, кстати, смотри, наверх можно забраться. Либо всему там дерево. Это отлично. Так, я думаю, потушить надо. Раз. Двадцать. Ну, туда наверх можно пробраться. Да я не знаю. Пока стоит, не стоит. Давайте-ка здесь походим по этому этажу. Запомним, что там есть э, проход. Наверх. Здесь у нас завалено все, Понятно. Здесь нам не пройти. Давайте осмотримся пока здесь И спустимся вниз давайте Уговорили И не думай бежать Яха <свистит> Да залазь ты Отлично Я уничтожу тебя. Тьма, тьма тебя Так, а что здесь? Здесь у нас мне удалось найти нашего неизманого Стреляющее зелье, окей. Тебе, тебе не удастся вечно скрывать. Он, он скрылся во тьме, но время на моей а, взяли еще одну. Тебе не уйти тебе от неизбежного. Не не так, а где мои... Минус один, хорошо. А второго, давайте я не буду, короче, напрягаться, и я воды. его сделаю вот так. Я тебя. Да в смысле ему похер? Почему вот этим похер? Тебе не удастся. Жизнь какая-то, почему им похер? Уго, уго. Откуда начал ты? Так, хорошо, ладно. Не буду я тратить стрелы водяные. Там там тупик. Спускаемся вниз. Так, идет. Где? Бляха, вот этот В ци... да, смысле? Видишь ли ты смерть, что таится во тьме. Так, где там? Тебе -тебе от твоей судьбы. Отлично. Фу. Вот это сейчас было опасно, короче. Это было сейчас опасно. Но у меня получилось. Так, окей, здесь у нас э -э, огненная стрела, зелье... Давайте его сразу примем. И газовые стрела. Блях, еще тут ходы. О, погоди-ка. А здесь, наверное, рычаг наверное поставить. Я выдвинул какой-то мост. Погоди-ка, а это не та штука, короче, помните, где вот мы недавно читали про Колизей? Типа он запечатан. Может, это... Мозг Колизею к этому? Так, здесь тупик. Как вариант. Ладно, допустим, сейчас разберемся. Окей, а... Да, ты смотри. Ясно, понятно. Окей, погоди, я здесь еще не все осмотрел, поэтому туда не пойдем. Давай-ка. Так, здесь были. Здесь что? Туда мы заходили? Отсюда мы пришли, по-моему. Вроде как. Да, отсюда мы пришли. Давайте идем сюда. Сюда, пойдем. Так, О, ништячок Вот представь, если бы я сейчас ушел отсюда, сколько добра я бы пропустил. Стоит, бляха, жопу греет Что ты жё жопу-то свою греешь тут Так, ладно Он за мной там побежит? Бляха, бежит Ай, хотел спрятаться, а здесь свет загорелся Ладно, я скрылся во тьме Я скрылся во тьме Так, забираю все Добро Окей, здесь что? В еще вниз смотри. Ну, давай спустимся, чушь. Так, а что это? Наймириди. А, о, так, окей. А мне еще надо медальоны найти. И найти Лисман. От завидующего протоколом Вейтона кому? Хранителю ключей Фукану. Говорят, Ватаран закрыл Колизей по причинам далеким от благочестия. Через год и один день траура Таран, скорее всего, придумывает способ, как заработать деньги на этом здании. Что для его отца веселье толпы, то для Тарана звон монет. Мысль сохранить ключ вместе с Ватараном, с, с Ватар... Тар, Тараком. Ватаран, Ватарак. Было гениально. Никто не тронет его, а когда он понадобится, его вполне могут украсть рассидители гробниц. Наш новый правитель Кавалин. И я, смиренный служитель, опасаюсь за Караздин. Окей, это все летописи э, жителей, видимо, этого города. Затерянного. Патараны, ватараки. Просто пипец. Одна буква поменена и все. Так, давай сюда. Что у нас здесь? А, погоди, погоди, погоди. Тут я уже ходил. Так, а здесь я тоже ходил уже. Ай, все что ли? Это получается все ходы. А изначально казалось, бля, хамуха, столько всего много, да? Капец. Судя по всему, все. Отсюда я пришел, это вход. Ага. Ну, давайте идем, короче, туда, к мосту. Погоди-ка, это не сюда или сюда? Туда к мосту. И посмотрим. А, погоди-ка, нет. Стой. Я еще вот здесь не был. Я еще наверх не залазил. Ну-ка. Так, делаю следующее. Да ладно. А я, поч... а я почему-то думал, уверен был, что это деревянная. Загадай-ка. А балка тогда? Балка тоже де... не деревянная? Как тогда наверх попасть? А вот эта балка, она деревянная? Да. Окей. Ну, тем лучше, в принципе. Я смогу забрать стрелу. Так, давай начнем Начнем вот отсюда Здесь чисто сокровища, короче Чисто почти в каждой комнате Лежат какие-то безделушки Которые можно Можно стащить Нормально, нормально так Сейчас понаберем Короче Так, погоди-ка да блеха застрял. Так, окей. Давай сюда. Из пусто никого нет. Смотри, маска. Еще одна маска. Кстати. Там был, помните, рожа такая, по всему видимому была, короче, типа мага огня или мага земли. Мага огня, скорее всего. А это маг ветра, короче, маска... Не маска Ну, короче, вы меня поняли А, да ты погоди Смотри, я он оттуда, помните, смотрел Сюда Понятно Так, а здесь что? Здесь завалено все Туда Походу не придет Там камень и стрелой не выстроить. Так, окей, здесь все. В принципе, давайте отправляемся, короче, по мосту. Ах, хорошо, не разбился. Так, походу дела шары летают. Походу дела шары. Посмотри, здесь проход Там, здесь Давайте сюда заглянем Или это от лавы Такой звук Знаешь, похоже на шары на эти А, понятно Понятно, что это за место. Так, на крыше есть что? А, ну на крыше тут дырка. Все ясно, понятно. Это как будто, знаешь, такой потайной ход. Хорошо. Ладно, стрела а, водяная пускай будет наготове. готове. Мало ли. Мало ли. Так все пусто. Мы еще с вами не нашли э -э -э, медальоны. Не все медальоны походу нашли. Либо я где-то пропустил, либо они где-то еще впереди. Так булькает Забавно Так Здесь в принципе нет ничего Надо наверное вниз спускаться Нормально такое, да, сооружение Без окон, без дверей просто Внутри-то по-любому что-то есть Хотя фиг знает, может просто э, так Выложено кирпичами Смотри, водяных стрел. Водяных стрел очень много. Очень много дают. Уже 30 штук целых. Это с учетом того, что я, короче, еще потратил. Так. Труп. Судя по всему, здесь медальон должен быть. Отлично. Отлично. Осталось найти только талисман огня. Еще стрелы. Стрелы с веревкой. Отлично. Просто отлично. Так, мы только что наткнулись на высокую крепкую башню приняли и приняли решение поместить талисман туда. Лестница, ведущая на верхний этаж, давным-давно разруш... разрушилась, что весьма затруднительно... затруднило подъем. Эрик, указав на выступ, опо... опоясывающий башню, предложил, чтобы кто-нибудь из нас положил талисман там. Я обеспечно посмеялся над его предположень... предложением. Это меня тревожит. Завтра мы отправимся назад той же дорогой. Мне все же очень интересно, чего пылающие элементалы столь отчаянно сопротивлялись, когда мы шли мимо. Успокоятся ли они теперь, когда у нас больше нет с собой талисмана огня? Погоди, вот эта экспедиция, она... Она вернула талисман сюда? Погоди, эта экспедиция, это... хранить, Ну, экспедиция из хранителей или, или что? Я думал, эта экспедиция какая-то просто, типа этих, э -э, искателей, там, приключений, искателей сокровищ. Судя по всему, эта экспедиция состояла из хранителей, из группы хранителей. Так, погоди, на готове водяные стрелы держать. Какой Какой ужас. Да, действительно Какой ужас Туда мне не забр... А, нет, погоди, он, он деревянная балка есть Я, в принципе, могу туда забраться Так, надо как-то перепрыгнуть Ай-яй-яй-яй, отлично Отлично Теперь я аккуратно назад Та-та-та-та-та-та Потому что малейшее прикосновение к этой лавии я труп. Так. Погоди, я думаю, надо вот здесь вот залазить. Так, стрела с веревкой. Я думаю, здесь надо залазить. И по крышам перепрыгивать. Так, забираю. Охранка. Бляха. Хорошо. Выбираю Попробую отсюда. Хорошо, хорошо. Потому что оставлять стрелу я не хочу. Так, и здесь по краю. Отлично. Окей, здесь как-то надо аккуратно. Могу да доп Допрыгнул прыгнул. Отлично. Выбраться бы потом отсюда. Как О, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично. Так стрелы на готове, стрела на думаю а... я приближаюсь к этому к талисману огня и вот эти элементали они будут очень и очень сердиты я думаю так надо их нейтрализовать всех хорошо. Видишь, не зря, не зря давали, короче, эти водные стрелы, потому что, я думаю, сейчас будет, начнется бойня. Возможно. Возможно и нет. Так, я все, мне только осталось найти лисман огня. Okay. Okay. Окей. Окей. не будет. Так, что здесь? Огненный дождь обрушился на нас с небес. В храме Н. Лахотепа принесли в жертву четырех священных животных, чтобы умиротворить рассерженную землю. Но окрашенное кровью подношение не помогло успокоить ее. Окей, okay, здесь еще жертвоприношение божеству. Приносили. Так. А, погоди-ка и как я туда пришел так погоди-ка а как это же не деревянная или деревянная Стоп. стоп а как мне наверх попасть Попробовать здесь как-то? Окей, далековато аккуратненько. Идти. Далековато идти. Чуть-чуть далековато идти-то? В смысле ты отталкиваешься от него? Э, Гаррат! В смысле? А Гаррит! В смысле он отталкивается от него? Я что-то не понял, пути. Лучше найти другой путь. А в смысле другой путь найти? Залазь давай, баран. Так. А как залазить-то? Через крышу никак? Погоди-ка. И как вы прикажете мне поступить, а? В смысле? Ну-ка. А, -а, -а. бляха! Зря я только короче эту стрелу истратил, Ну ладно, у меня пока еще есть. А -а -а так, аккуратно, аккуратно. Хоть не отталкивается. Отлично. <гuss> Нехило А да в смысле ты? вот the Фак, Гарат. Ты что творишь? Так. Погоди, а с этой стороны, может? Так, да, Гаррет, ну еб твою мать, а? Как ты меня задрал, то что-то такой криворукий-то, бляха? Да в смысле ты не цепляешься, ты дебил? Вот какого хера? Гаррет, еб твою мать. Бляха. Такой сложный, бляха. Отлично. Пусто. Талисман огня. Хорошо. Пусто. Так, талисман огня. Отлично. Уйти из затерянного города. Все, отлично. Теперь возвращаемся. Только так... А стрелы на готове. Здесь аккуратно надо спуститься. Стрелы на готове, короче, потому что я думаю, что сейчас нас начнут атаковать огненные элементали. Почему-то я уверен в этом. Либо огненные маги. Бляха, я ж сказал. А, падла. Смотри, смотри, смотри, сколько там летит. Отлично. Так, а возвращаться? Как? Я допрыгнул он до туда? А, херушки, я допрыгнул до туда. Окей, возвращаемся тогда. Как? И пришли. Получится, нет? Смотри, смотри, смотри. Ждет уже. падла. Так, откуда я пришел здесь да? через эту пещеру судя по всему <связь> так наверх да там в принципе можно не по мосту пройти так, стопа, а как я как сюда попал? А, я перепрыгнул. А, нет. Все понятно. Так. Хорошечно. Сохраняемся. Так, где там выход? как бы так в принципе и по и поэтому по мосту пройдем до да? выход выход выход выход выход выход выход выход Так где там выход угоди Вот он. так В принципе, в принципе, все, как бы э, осталось только убежать от Седова. Угу, угу. Держи. Думаю, мне стрел хватит, чтобы выбраться отсюда. Да. Хорошо, что не это не взорвалась так, элементаль, элементаль. Леха! Вот именно в тот момент, когда я начал стрелять, и он выстрелил. Так, хорошо. А их же, смотри, не оглушить. Не это, не. Не осветить. Вспышкой даже. Отлично. Мастерски, просто мастерски. Они, получается, летают, похоже, исключительно по... Над этой, над лавой. Хотя фиг знает. Нет, хотя они летали и над этим. Над землей просто. Просто где а... лава, там их больше. Так. Надо вот отсюда теперь выбраться. Раз. Промазал Промазал Отлично Окей, а где здесь выход? Я забыл Ага, вон у тебя Решетки, заборы Понятно Делить, я думаю, серию не буду. Оставлю ее, короче, такой, как есть. Пускай она такая будет длинноватая. Чушь, поделаешь. В принципе, это уже конец. правильно иду да да Погоди. а нет неправильно погоди-ка смысле так где выход то нашел Нашел. Хорошо. 16 стрел осталось. 16 стрел осталось. А, Бурик. Прямо с тобой. Живи. Владись. Сюда я больше не вернусь, наверное. Я это Хотя Вроде говорили, да, в комментах, то что я в последующих частях сюда вернусь. Так где выход-то? Стрела я далеко убирать не буду, потому что мало ли. Мало ли здесь сейчас будет... элементали. Как будто ферверк наж перед, перед выходом. Ура, ура! Он вышел. Отлично. Отлично, друзья. Миссия комплете. Так, давайте посмотрим а, статистику, что у нас из этого вышло. Полтора часа, как всегда. Вот я говорю где-то почти полтора часа каждая миссия. Так, двести монет я где-то пропустил. Окей, не страшно, в принципе. Ага, ага, убито отлично, отлично, друзья. Ну что, на этом а, закончим. Продолжим уже следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки. подписывайся на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.